Сейчас я расскажу тебе самые актуальные и интересные новости студенчества. С тобой сегодня я, Анна Глазунова. Начинаем наш выпуск. Абитуриентам придется побороться за место в высших учебных заведениях республики. В кабинете министров обсудили приемную кампанию в 2017 года. Песни, танцы, пляски на обережной челны отметили День молодежи. Жители Казани предсказывают исход матча Чили-Португалия ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров принял участие в совещании руководителей региональных научных центров Российской Академии Образования, на котором обсудили результаты работы региональных научных центров Академии. 26 июня в Казанском университете состоялось заседание ректората под председательством Ильшата Гафурова. На повестке дня стояло 8 вопросов. Главными темами стали переименование и реорганизация структур в институтах, повековечения имен ученых университета и изменения в системе квартального премирования в институтах Казанского федерального. 26 июня в зале попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание ректората. На повестке дня стояло 8 вопросов, основная часть из которых вносила изменения в структуру институтов. Одним из первых вопросов обсудили переименование кафедры Института управления экономикой и финансов. В нашем институте, Институте управления экономикой и финансов, эту вы тоже поддержали на ученом совете. Суть ее в том, чтобы мы на уровне своего структурного подразделения создали центр компетенции, который бы позволил заниматься как научными исследованиями, так и образовательной деятельностью и более четко позиционировать себя в глазах абитуриентов. Директором Института социально-философских наук и массовых коммуникаций было внесено предложение о закрытии двух центров Поволжского центра европейских исследований и научно-образовательного центра исследования постсоциализма. Международный центр европейских исследований, он тоже был создан не на пустом месте, именно в стенах этого института. Поскольку все, что происходит сегодня в европейских странах, странах или, точнее, Евросоюза, это очень интересные процессы. Давайте приостановим и штатную единицу, которую вы загрузите другими делами. В этот день стоял вопрос об в памяти выдающихся ученых-физиков Казанского университета в мемориальных досок и двух коллективных ученым физикам 19-20 века и ученым академикам отделения физики и астрономии, рабочим в Казанском университете в годы эвакуации в период Великой Отечественной войны. И хотелось бы сделать единообразие. Понятно, внутри проблем нет. И аудитории назвать, и залы назвать, и так далее. А внешне, может быть, нам мемориальные какие-то эти сделать, я не знаю... Большой камень поставить там, еще что-то. В ходе беседы также были затронуты вопросы о повышении дисциплины и порядка среди проживающих в общежитиях деревни Универсиады. Докладом на эту тему выступил мэр деревни Универсиады Ильнур Рахимов. Студенты 18 лет, молодые люди идут в армию, им дают оружие, они защищают свою страну. Вы говорите, они еще там молодые люди. 18 лет это совершеннолетний человек, который должен нести сам ответственность за свои действия, в том числе и противоправные действия. Стоит отметить, что шесть программ Казанского федерального университета прошли международную аккредитацию. Все шесть программ, заявленных в этом году на международную аккредитацию, получили добро, получили... Аккредитацию на 6 в ближайших лет это максимальный срок. И в течение ближайших 2-3 месяцев мы ждем официального подтверждения с вручением, ну, там, соответствующих сертификатов и так далее. Для стимулирования деятельности, которая направлена на достижение иных целей КФУ, ректор университета предложил использовать премиальный фонд в качестве грантовой системы. Новая система должна больше части коснуться тех сотрудников, кто не задействован в проектах ППК. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюз. Пока бывшие школьники ждут результатов ЕГЭ, высшие учебные заведения Казани уже начинают принимать документы абитуриентов на поступление. Представители казанских вузов встретились с журналистами в кабинете министров и обсудили вопросы по приему 2017 года. С Каждым годом конкурс на поступление той или иной специальности высших учебных заведений увеличивается, но от этого абитуриентов меньше не становится. По традиции в конце июня, когда казанские вузы уже начали принимать новых студентов, стартовал брифинг. 27 июня в кабинете министров обсудили приемы вузов Республики Татарстан в 2017 году. Перед журналистами выступили 9 представителей крупнейших вузов Республики. Первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипа в свою очередь обозначил ряд изменений, касающихся цены обучения в новом учебном году. В первой группе 102 290, 390 рублей. Это минимальная цена. Раньше было 64. Рост, конечно, очень большой. Министерство подняло где-то весной этого года. Вторая группа 114 970 рублей. И третья группа ценностная 169 050 рублей. Рост цен самый актуальный и проблемный вопрос. Как отметил первый проректор, цены устанавливают Министерство образования. И ВУЗы этому должны придерживаться. Ну, чем это объяснять министерство объяснять о том, что нужно привести к единому, так сказать, основанию, чтобы многие здесь в по вузам различия большие есть. И поэтому вот они сейчас выправляют эту ситуацию. Во второй состоянии год 114, и в третьем – 169. Это техническая специальность в основном инженерно технические специальности. В целом в КФУ приемный бюджет будет 4980 человек. Если сравнить с прошлым годом, наблюдается существенное снижение по бакалаврам. А вот по магистрам и специалитетам – рост. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюс. 27 июня вся страна отмечает День молодежи. По этому случаю студенты Набережночелнинского Челнинского института КФУ устроили праздник гостям и жителям города. Все смогли насладиться яркой и увлекательной программой. На протяжении всего праздника выступали танцевальные коллективы и команды КВН, а также все гостей радовали интерактивом от «Радио Ура». Все подробности смотри далее. 24 июня в Автограде отметили День молодежи. По традиции челнинцев и гостей города ждала насыщенная программа. На Майдане работали интерактивные площадки предприятий, организаций и вузов города. На протяжении трех часов выступали танцевальные коллективы Headline и «Саяр» команды КВН, а также все гостей радовали интерактивы от «Радио Уран». На площади парка можно было посмотреть выступления организации города. Здесь свои таланты показали школы рока и искусств, молодежные и спортивные центры. Руководители и общественные деятели поздравили молодежь с праздником. У нас сегодня замечательный день, день молодежи. Вообще, это здорово, что есть такой праздник, посвященный только молодежи. Я считаю, что вот молодежь – это наше будущее, это будущее наших, ваших родителей, которые вы должны обеспечить. На празднике выступила певица Ёлка. Ее концертная программа была наполнена бешеной энергетикой, певица активно общалась со зрителями и даже давала небольшие советы. К концу ее выступления начался небольшой дождь, однако это не испугало ни молодежь города, ни саму певицу. В завершении праздника для всей молодежи Набережных Челнов прогремел праздничный салют. Аурелия Сташкова, Катерина Ботинкова, Ринат Галиудинов, Универньюз. Команда Киберспортивного клуба Казанского федерального университета приняла участие в финале Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, где завоевала призовое место и миллион рублей, чем мы их и поздравляем. Кубок конфедерации 2017 – это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Казань стала одним из городов, кто принимает этот турнир у себя. Самый волнующий вопрос – кто же сыграет в финале Кубка конфедерации. О том, какие прогнозы дают жители и гости города, узнавала наша съемочная группа. С 28 июня пройдет полуфинал Кубка Конфедерации, где за место в финале поборются команды Чили и Португалии. Мы решили узнать мнение прогнозы матча жителей и гостей столицы Татарстана. Я болею за Португалию, но я думаю, будет счет 2-2 или 2-1. 3-0 пользу Португалии. У них лучший состав и сильнее. И у них Криштиану Роналду. Ну я больше болею за Португалию, она мне больше нравится. Надеюсь, что она победит. Ну мне нравится их нападающий кристиана Роналду. Ну я думаю, он забьет много голов. Предвидел исход плюс один в пользу э, Португалии, конечно. Но надеюсь в душе, что выиграет Чили, потому что это такая острая очень. Активная команда. Чили. Победит, конечно же, Чили. У португальской команды есть хорошие игроки, например, Анальда. Но я думаю, что у сборной Чили более сплоченная команда, поэтому они смогут выиграть этот матч. О том, насколько были верны прогнозы гостей и жителей Казани, узнаешь совсем скоро. Анна Гуцинова, Роман Самарин, Универ -Ньюз. На этом у меня все. Хорошей вам недели отличного настроения. Пока.